Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, преподаватель фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Предлагаю вам познакомиться с очень эффективной техникой активизации годовой лошади богатства. Лошадь – это всегда про ускорение, про движение, про скорость любых процессов и про путешествия. Конечно, она связана с богатством, с зарабатыванием, но, безусловный лидер, она в движении вверх по карьерной лестнице. Это активизация фэн для помещений, и она никак не привязана к Бадзи, поэтому ее могут проводить люди с любыми датами рождения и с любыми конфигурациями квартир. Традиционно эту активизацию мы рассчитываем для года и для месяцев. Для более продолжительного эффекта нужны годовые энергии, для сильных, но коротких эффектов лучше использовать энергии месяцев. Несмотря на то, что эта лошадь называется годовой, ее позиции меняются два раза в год, в дни зимнего и летнего солнцестояния. Если вы решите использовать лошадь года, значит вам надо будет поставить активизатор в нужный сектор и забыть о нем на полгода. Если вы выбираете лошадь месяца, вам потребуется раз в месяц его переставлять. На самом деле активизируйте там, где есть возможность, ведь может случиться, что нужный сектор в квартире отсутствует или недоступен по другим причинам. Не стоит использовать одновременно годовую и месячную лошадь. Одной более чем достаточно для привлечения удачи. Как активизировать сектор лошади богатства? Устанавливаем в нужный сектор один из активизаторов. Самый сильный из доступных – это мы сами. Поэтому, если натальные звезды вашего дома позволяют, работайте в этом месте. Если у вас хороший фэн-шуй и стол уже стоит удачно, переставлять его не надо. Тогда ставим в нужный сектор фигурку лошади. Размещаем ее на высоте от полуметра до метра э, от пола, к примеру, на тумбочку. Направление фигурки зависит от того, где вы физически хотите находиться. Если хотите работать в своем городе, в том числе удаленно, ставьте ее мордой внутрь помещения. Например, пусть она смотрит в центр комнаты. Если хотите уехать на заработки, делать карьеру в другом городе, ставьте фигурку мордой из дома в направлении внешней стены. Как выбрать фигурку? В классике это шагающая или бегущая лошадь без наездника. Лучше всего металлическая, полнотелая, массивная. В идеале из меди или бронзы, и чем больше, тем лучше. Дороже и больше фигурка, больше и ценнее результат. Для начала можно использовать простенькую размером 15-20 см, а когда увидите результаты от активизации, при желании можно будет приобрести покрупнее и подороже. Если у вас лошадка-качалка или на подвесе, то ее было бы очень неплохо периодически приводить в движение, разгоняя нужные нам энергии. А дальше идет тема современных заменителей. Если нет лошади, можно поставить машинку, самолетик, ракету. Логика в том, что здесь нужен какой-то ускоритель-перевозчик. Вам с какой скоростью нужен результат? Ответ на этот вопрос поможет вам с выбором транспортного средства. Изображение лошади не подходит. Если нет никакой возможности установить фигурку, можете попробовать повесить картинку, но не у всех очень не у всех такой метод работает. Можно поставить мобиле или механическую игрушку, которая создает движение воздуха, постоянно крутится, вертится, машет лапкой и так далее. Очень изящный активизатор часы с маятником. Но маятник не должен быть в колбе, ведь нам нужно шевелить энергии. Спешу успокоить, что метод с использованием фигурки абсолютно безопасный. Не переживайте, если она стоит в комнате с пятеркой, двойкой или звездой грабежа. Ни одна лошадка не пострадает, зато активизирует нужную нам тему. А вот если вы используете активные подвижные предметы, в секторе должны быть однозначно хорошие энергии и отсутствие ша внешнего окружения. Например, не должно быть стройки, уродливых зданий, дымящих труб, леп и подобных объектов. Как найти нужный сектор? Используйте любую программу в интернете для определения азимута фасада или сделайте замеры компасом из центра квартиры. Если используете компас в телефоне, снимите галочку «Истинный север» и имейте в виду, что замер может быть неточный. Далее надо наложить шаблон «24 горы» на план, совмещая центр шаблона с центром вашей квартиры. Для квартир неправильной формы находим центр, достроив план до прямоугольника. Шаблон поворачиваем таким образом, чтобы перпендикуляр к наружной стене соответствовал компасным измерениям. Подробнее о том, как нанести шаблон на план, можно посмотреть видео по ссылке. Куда ставить активизатор? В первую половину 2023 года лошадь богатства прискачет на север. Подчеркну, что мы ищем сектор почти в 45 градусов, то есть лошадку надо поставить в любое место в диапазоне от 338 до 22 градусов. Используем большой тайчи, он многократно эффективнее. Устанавливаем фигурку как можно ближе к внешнему периметру своего жилища. Если вы в браке и не знаете свои цветки персика, остерегайтесь активизировать сектор «Север-2» механическими предметами. Рабочий стол или фигурку можно ставить спокойно. Когда ставить активизатор? Начиная с 22 декабря 2022 года в день зимнего солнцестояния мы ставим лошадку на север и оставляем ее там до летнего солнцестояния. С 22 июня 2023 года переносим фигурку на юг. Это диапазон градусов от 158 до 202. Если вы решите использовать лошадей богатства месяца, следите за соцсетями нашей школы, где мы регулярно публикуем прогнозы и активизации на месяц. Для переустановки стола следует выбрать хорошее время, а для установки фигурок это не обязательно. Лучше всего использовать день и час вашей личной путешествующей лошади. Универсальный способ – взять день и час своего благородного. Предупреждаю вопрос. Если нужный сектор выпадает на санузел, можно ли ставить активизатор? Все активизации эффективны там, где есть открывающиеся окна. Если ваш туалет с окном, активизации там работают не хуже, чем в комнатах. В тесных помещениях с плохой вентиляцией и без окон ставить активизаторы можно, но при этом дверь должна всегда оставаться открытой. Я думаю, что с активизацией лошади мы разобрались. И теперь я предлагаю вам супер мощную формулу для быстрого усиления денежного потока. Для этого одновременно с лошадью богатства мы активизируем сектор богатства. Лошадь – это ускоритель всех процессов, а богатство – это деньги и прибыль. То есть активизируя два сектора одновременно, мы получаем усиление богатства с ускорением. Как активизировать сектор богатства? Если натальные звезды позволяют, ставьте сюда рабочий стол. Если нет такой возможности, прекрасный активизатор – большое напольное живое растение. В земле, не в воде. И ставить надо именно на пол, не на тумбочку. Также здесь можно расположить копилку с деньгами, сейф с ценностями, символический сосуд с монетами. Используйте то, с чем у вас ассоциируется богатство. Пусть каждый выберет, что ему ближе. Размещаем мы такой объект на высоте от полуметра до метра от пола. Куда ставить активизатор? Так же, как и у годовой лошади, у годового богатства будут разные позиции в Янской и Инской половине года. Начиная с 22 декабря 2022 года, оно находится на северо-востоке. После летнего солнцестояния 22 июня переходит на юго-запад. Сектора с богатством месяцев будут опубликованы в наших соцсетях. Вы можете миксовать лошадь года с богатством месяца и наоборот. Наблюдайте, какие сектора в вашей квартире более отзывчивые и используйте их активнее. Важно! В момент установки всех активизаторов не забывайте проговаривать намерение. Ваша цель должна быть конкретная,